Мы подготовили программу, я ее представил и в Государственной Думе, и на съезде. За этот состав 507 человек голосовали тайно, впервые проголосовали за всех единогласно. Мы провели слушание по всем главным проблемам и предложили варианты.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 Граждан, все казалось есть. Я приглашал президента, совбез, правительство. Все да-да-да. Причем президент поручение дал правительство вместе с нами. Академик Кашин выступал докладом, Павел Николаевич сообщением. Мы показывали пять фильмов на эту тему. Мы пригласили туда всех журналистов. Там было 30 международных компаний. Недавно там отработали все посольства. Они видели, что это образцовое предприятие, и уникальные руководители способны решать задачи. Вместо того, чтобы решать дальше проблемы, ведь это не первый раз. Мы в прошлый раз внесли список, стали ковыряться по всем. Мы второй раз, они отказали. Жарес Алферов гениальный человек, ушел из жизни. Все собрались, единогласно приняли решение. Павел Николаевич, достойная кандидатура, рекомендую в Думу. ЦИК взял. И своим, никому не писанным законом, не пустил его в Государственную Думу. Ну теперь договорились, вроде бы представили всю программу. Вы показывали, с какой мы идем на эти выборы. Вот видите, просто бессовестная, такая знаете, мелкая, грязная расправа и циничные месть За хорошую работу, за честную позицию. Я понимаю, они нас боятся. Потому что после дефолта мы, наша команда у главы с Примаковым, Масляком Яращенко вытащила страну из края, от края пропасти оттащила. Сегодня предлагаем нормальное решение вопросов и сидят два часа. Пригласили, это не юрист. Полихаты это патентованный рейдер, которого в Москве знают все. Я представил материалы <реку> прокуратуру. говорят, да мы и все его знаем. За ним гонялись, он в Лондоне, по-моему, скрывался. Сейчас опять ее наняли, он пришел вместе с бывшей супругой и решили захапать это хозяйство. Там за сотку 50 тысяч баксов будут платить. Вот смысл всей этой операции. У нас еще и впереди Верховный суд, первая инстанция, вторая инстанция и Европейский суд.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 Мы активно поработаем во всех регионах. Мы сформируем правительство народного доверия национальных интересов, и там особое место будут те, кто умеет работать и кто в состоянии вытаскивать страну, показывая пример великолепной организации труда и достойного поведения. Павел Николаевич, пожалуйста, не схлоп, держался мужественный и честный. Ну, прежде всего, видите, что КПРФ, наша команда идет по принципу один за всех и все за одного. Что касается сегодняшнего мероприятия, то можно сказать только одно. Вы видели, что это все срежиссировано. У представителей так называемых оппонентов документы введены в компьютер, и все показывается, а мы даже не знали о том, что будут выступать какие-то оппоненты. Но дело не в этом. Дело в том, что видно действительно, Геннадий Ильич прав, что мы очень сильно напугали власть. Рейтинг КПРФ, рейтинг таких людей, как Сумароков, Казанков, ну и все остальные... Рейтинг лидеров КПРФ, которые входят в список, он настолько высок, что Единая Россия, сделала, ну, так, партия власти, сделала все для того, чтобы убрать ну, так, знаковых людей из списка или дать не, не дать возможности выступать. Я могу сказать вам огромное спасибо. Геннадий Речев сказал мне сказать вам слова благодарности. Есть такое выражение, по-моему, одного из англоязычных политиков. Любая информация для политика очень хороша, кроме некролога. Вы столько вчера дали информации негативной, что люди опять вспомнили о том, что есть альтернатива этой партии. Есть Совхоз имени Ленина, который действительно показывает своими э, трудами, своими успехами то, как нужно развиваться. Есть Геннадий Андреевич Зюганов, который э, а вот этот вот сегодня представитель э, э, вот этого полихаты и рейдеров э, от Единой России. Он сегодня то вчера заявил следующее: кстати, по-моему, вот здесь, вот Соловов, он там говорил. О том, что э, Грудинин это спонсор-олигарх. Кстати, вы должны знать, что олигарх это человек, который э, обладает э, связями с властью и одновременно большими деньгами. Ну, они уже убедились, что небольшими деньгами я не обладаю, не тем более связями с властью. Но вот этот олигарх финансирует покупку самолетов. Геннадий вы оказывается, на Максе самолет выбирали. да. А я должен был проплатить это все. И поэтому Грош, цена вот этим разговором. Сразу могу вам сказать, что. Дело не в личных отношениях между какой-то бывшей женой и каким-то кандидатом президента. Дело в другом. Дело в том, что мы действительно правильно выступаем за отмену пенсионной реформы, за возможность каждому жить достойно, за то, чтобы дети не платили деньги нигде, а тем более вообще все не платили за здравоохранение, за образование. И мы действительно правильно себя ведем. А вот это сильно напугало власть. Поэтому я вас всех приглашаю в совхоз имени Ленина. Мы вам покажем, как на самом деле живут простые люди. А как живет этот вот так называемый, в скобках, олигарх. Но это, что мы добились за эти много лет? И почему так сильно нервничают рейдеры от Единой России, Полихата и все остальные? Да, действительно, помощь Геннадия Андреевича, помощь КПРФ не дает им возможности захватить, как они говорят, золотые земли со входа. И мы никогда не отступим от своего. И будем добиваться справедливости во всех судах, Геннадий Андреевич, тем более, что Российская Федерация подтвердила, она признает ЕСПЧ, мы, то есть Российская Федерация сама подала иск в ЕСПЧ против э, Украины. Поэтому, если мы выиграем в ЕСПЧ, значит мы на правильном пути. Спасибо вам большое. Так, Дмитрий Георгиевич, он у нас будет сегодня и завтра организовывать информационно-пропагандистскую работу. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, я думаю, что все, кто будет иметь отношение к этой избирательной кампании, а вы будете ее освещать, могут называть друг друга коллегами. и У нас должны установиться те отношения, которые позволят писать это, это слово с большой буквы. Когда происходило сегодняшнее действие, в полной мере его нельзя называть заседанием, у меня возникло желание, если будет хотя бы пара часов свободного времени, написать небольшую статью под названием «Оптимизм вопреки».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 Хотя казалось бы, ну вы же за дискуссию, ну тогда дайте нам подискутировать. Давайте сделаем нормальные дебаты. Давайте допустим всех до этих выборов, у кого есть имя, авторитет, опыт. У кого есть та самая за спинами территория оптимизма, которую вопреки неблагоприятным условиям люди создавали и создали. И создали. Посмотрите, съездите в выходные на эти очереди, которые стоят в парковые зоны в совхозе имени Ленина. Потому что туда не только приятно прийти, но это можно сделать бесплатно, между прочим вопреки от некоторых других детских центров и территорий. Поэтому, когда честных аргументов и честных механизмов для борьбы с коммунистической партией не хватает, это означает, что дело наше право и победа будет за нами. Мы задействуем все свои рычаги, средства массовой информации партийной федерального уровня, средства массовой партийной, СМИ партийной регионального уровня, для того, чтобы о безобразиях, происходивших сегодня, было известно всем. Для того, чтобы аргументы, прозвучавшие из уст Геннадия Андреевича, Павла Николаевича и других наших товарищей, тоже были известны максимально широко, мы, я уверен, в результате этой спецоперации, осуществленной против КПРФ, добавим число тех людей, проголосующих за нас в сентябре,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 А к одному из членов избирательной комиссии, проголосовавших сегодня против регистрации списка КПРФ в целом, я обращаюсь с предложением. Или публично объявить о своих аргументах, или если таких аргументов нет, выйдите из состава ЦИК, вы не имеете права находиться в составе комиссии. что Николай Николаевич тоже пострадал от преследования совершенно незаконно. Причем я был потрясен, когда прокуратура стала просить. 6 лет тюремного заключения. Еще Екатерина II в свое время сказала, слова в вину не вменяются, только действия. Николай Николаевич оценил жестко некоторые проделки власти, и был абсолютно прав. Я хотел бы попросить его сказать несколько слов. Мы идем широким объединением на выборы. Пожалуйста. Спасибо, Геннадий Андреевич. Ну что, благодаря сегодняшнему заседанию Центральной избирательной комиссии, я оказался в хорошей компании. <звы> <звы> <звы> То есть, да, мне ни за что дали пять лет условно. Почему? Потому что не боялись моего участия в выборах. Сегодня они отстранили от выборов номер три в едином списке левопатриотических сил Грудина Павла Николаевича. Ему просто не могут простить его гражданское мужество, когда он в 2018 году, видители, осмелился баллотироваться от оппозиции, а он был единственный оппозиционный кандидат. Чего уж там, на пост президента Российской Федерации. Спасибо огромное, центральная избирательная комиссия. Они сегодня добавили левопатриотическому блоку 5% голосов, как минимум. И мы с Павлом Николаевичем, отстранены от участия в выборах, утроим наши усилия. Мы сделаем все. Победа будет за нами. Спасибо огромное. Не дождутся. Насчет самолета справа куда? Да, я был на этом авиационном салоне. Их было 15 практически во всех участках. Начиная с молодых лет, я активно помогал авиаторам. Был на всех 15 заводах в СССР. Мы производили полторы тысячи летательных аппаратов. И каждый третий пассажир в мире летал на илах и тушках. Мы были в этом плане впереди планеты всей. Как-то проверяя Красноярский край, зашел к первому Говорю, завтра надо провести встречу, он говорит, все будут здесь утром. Я говорю, как? От Таймеры до Хакасии 4000 километров. Он говорит, у меня над краем летает 700 самолетов и почти 80 аэродромов. Сейчас, по-моему, три осталось. Мы провели целый ряд слушаний, поддержали все виды авиации. МС-21, который в Иркутске, вместе с Левченко курировали, этот самолет становится на крыло и будет составлять конкуренцию и и Боингом. Я не только его смотрел, а все делаю, чтобы он обслуживал всех наших граждан. Мы два слушания провели, чтобы малая авиация появилась в стране. Сейчас делает Байкальчик, хороший самолетик на 10 мест, но на него я еще не заработал, он пока дорогой. Что касается истребителя нового, думаю, он минимум 50 миллионов долларов будет стоить. Он не нужен партии, мы мирные партии, но в стране для защиты, для поддержки но очень нужен. Что касается наших тяжелых бомбардировщиков, в свое время в Казани делали в год 50 штук, ту 160 штук. 160-х, ИЛ-62-х, это был лучший завод. Сейчас, слава богу, там есть заказы. И наш кандидат в губернаторы русской ульяновской области сейчас активно курирует над великолепным заводом, куда из Ташкента мы перевели производство ИЛ-76. Это лучшие машины в мире. Ну и мы помогли спасти авиационный завод в Воронеже. На ИЛ-96 летает президент. Классные машины, К слову сказать, Ел-86 летал 30 лет. Единственная в мире машина, которая больше в Сизеляжной не убила ни одного пассажира. 30 лет без аварийной посадки с пассажирами. Это лучшие машины в мире. Поэтому я им помогал и помогаю. И были встречи со всеми главными конструкторами, директорами. Вот, никакой покупки, ни на партию, ни лично, там речь не могла идти. Пополне понятным вам соображать. Вас благодарим и просим, обращаюсь. россия один. здесь? Да. россия один. Привет. Привет, я обращаюсь к вам официально. Передайте Добродееву, он один из опытных, талантливых руководителей. Пусть уйдут от того Мочилова, которые организуют некоторые кабинеты в администрации против нашей партии, наших кандидатов. Это дискредитирует ваши информационные возможности. Это ненормально. Когда еще ничего не состоялось, никто не расследовал, сюжеты по 10 минут, от Первого канала до НТВ, я уж не говорю о РНТВ. Не увлекайтесь этим. Рано или поздно мы все... Пожелаем жить в мирной, демократичной стране. Моя личная точка зрения, что эти сентябрьские выборы последняя возможность мирно исправить ситуацию бюллетеней. А как происходит на самом деле, перед вами стоит человек, который был во всех горячих точках. Я знаю, как он начинается и чем заканчивается. Давайте сделаем все, чтобы страна мирно достойно вышла из системного кризиса. Два системных кризиса в прошлом веке Закончились мировыми войнами. Из первого вытащил Великий Октябрь, из второго – наша Великая Победа. Это для истории.